Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет конкурс. Конечно же, все мы любим конкурсы. Конкурс у нас будет хороший. Главный партнер, спонсор данного конкурса это проект BitBlocks. В общем, у нас будет на конкурсе 01BTC. У нас будет три призовых места. Условия, в принципе, будут просты, ничего сложного нет. В принципе, все как по стандарту. Сразу покажу, что призовой фонд у меня уже имеется. Тут, конечно, мои немного личные средства. Но, тем не менее, у нас будет на розыгрыше 0.1 BTC. То есть, у нас будет первое место, это 0.05, второе будет 0.03, третье будет 0.02. Как по мне, даже третье место, это очень хорошие призы, очень большие деньги. В общем, что нужно для принятия принять участия в конкурсе? Первое, это подписка на Discord. Второе, это Twitter. Третье, это хороший отзыв на форуме Bitcoin Talk. В принципе, да и все. Просто пишем в комментариях плюс. Итоги конкурса мы подводим на стриме в прямом эфире. Выбираем победителя, проверяем, проделанную его работу. В принципе, все как обычно, ничего сложного в этом нет. Так что давайте, ребята, принимаем участие. Конкурс, конечно, с хорошим призовым фондом, как вы уже видели. Проект вообще отличный. И, кстати, по проекту скоро будет обновление, так что на проект можно тоже вкинуть потом эти же денежки и на этом неплохо, а потом заработать еще больше денег. Это как раз будет э, неплохая мотивация для тех, у кого, допустим, не было личных средств для инвестиций. Теперь они, победители, смогут инвестировать и потом на этом дальше зарабатывать хорошие деньги. Ну, а на этом у меня все. Давайте, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки пишем в комментариях плюс не забываем кидаем плюсик ставим колокольчик но ну, а на этом у меня все всем удачи всем профита всем пока